В Египте сезон круглый год, но есть, скажем, нюансы, когда же все же ветреная погода, какую стоит бухту выбирать, в общем-то, где, на каком курорте, какая же вас ждет погода в марте, мы только оттуда, с Хургады, с Шармой сейчас все вам расскажем в экспертных беседах с Турбанджур. Ну вот о чем же поговорить? О погоде. Ну так иногда говорят о чем же, о чем же, на самом деле для Египта очень актуальная тема, какая погода и... Я напомню, у нас экспертные беседы с Турбанжур. Меня зовут Вена Цыганок, я руководитель агентства Турбанжур. А у меня сегодня супер команда мои супер эксперты Турбанжур, Елена Грищук. Всем привет еще привет, раз. Свет. И Екатерина Тарабан. Катенька, да, всем привет. привет. Ну, Елена у нас, в принципе, вернулась, когда конец февраля, начало марта с Шарма. Я как раз была э, в Фургаде в этот период, встретились. С приездом, с приездом. Катя, в общем-то, тоже как раз относительно недавно была тоже в шарме. Ну и у нас путешествуют, и даже сейчас, да, наши клиенты. Вот mm -hmm. мы так хотели, так хотели вам прямой эфирчик наших клиентов, что простили. А, включитесь кого нам, а они нам что? Мы отдыхаем. Да. Мы у отдыхаем. Обед, мы отдыхаем. Да, да, потому на отдыхе хочется, наверное, все-таки отдыхать. Ну а мы расскажем наши впечатления. Лен, давай, наверное, ты по шарму. В общем-то, он все-таки более актуален в этот период и по 去吗？ Потому что, как-никак, шарм все-таки у нас находится южнее, шарм окружен горами, из-за этого часто его Подожди, выбираем. что значит южнее? Всем вот, очень часто говорят: Кургада южнее, туда надо ехать, там теплее. А шарме он как раз с бухтами получается. Шарм с бухтами, да. но шарм окружен горами. Угу. Из-за этого э, сезон ветров вот обратно же, у нас с ноября по март да. когда ветер э, в Египте играет важную роль, потому что из-за ветра именно ну действительно холодно, становится, когда дует сильный ветер и не комфортно, поэтому чаще выбирают шарм. Из-за того, что все-таки горы, которые находятся на Синайском полуострове, они немножко смягчают uh -huh. дуновение ветра и отдых непосредственно комфортнее. Но также в шарме есть разные бухты, на которые тоже стоит обращать внимание. Мы, как эксперты, всегда поможем вам с выбором правильной бухты в тот или иной период времени. Но в любом случае, все равно, как не выбирать бухты, их место расположения, но ветер все равно будет. То есть его никуда не денешь, он будет. Где-то он будет больше, где-то он будет меньше. Э, также температура воздуха и температура воды она тоже есть, и на это стоит обращать внимание. Я вот как со своей точки зрения я мерзлячий человек. Вот. Для меня комфортная температура воды, начиная от 24 градусов, поэтому когда там, мне говорят, там 21 вода, и это классно купается, то ну, у меня аж так мурашки начинают по коже бегать. Я думаю, не-не-не. Но при этом ты поехала в конце Да, да, при этом по погоде, если температура воздуха, да, братья, в этот период времени... Вот... Воздух колеблется от 19 до 25 градусов Иногда действительно бывает, что день на день не попадается Прям такой... днем 19, прям... а Нет, прям днем, на uh -huh. самом деле бывает прям днем Вот даже вот когда мы были, было такое, что днем было 19-20 градусов Были э, тучки, да, то есть не было яркого солнца э, Ну, не могу сказать, что было холодно, да То есть на пляже э, люди лежали, да, то есть, ну, вот такие не, не моржи, но просто кто более такой, скажем так, термоустойчивый Где вот. вы лежали, <смех> да, да. То есть мне было прохладно, то есть мне что-то на сверху накинуть. Но то же самое. На следующий день температура воздуха плюс 25 градусов, светит солнце, ты лежишь на пляже, тебе жарко. Вот. Но обратно же, вот для таких, как я, мерзляков, несмотря на то, что даже дул ветерочек, да, то есть, ну, он не сильный, но дул, то в воде находиться было очень тепло. То теплее, есть, чем теплее, на Теплее, Да, теплее, чем действительно на воздухе. То есть мне было как бы хотелось залезть в воду, поплавать, но было всегда вот такое ожидание, когда ты вылазишь, mm -hmm. и чтобы быстренько во что-то тепленькое закутаться, потому что действительно обратно же, ну, там, небольшой ветер создает дискомфорт, когда непосредственно, как бы, уже выходишь на берег. Mm -hmm. Ну, то есть вода, mm -hmm. в принципе, там, где кораллы всегда считается, mm -hmm. да, что она теплее получается, mm -hmm. то есть действительно вроде как-то, как ни странно, то есть в день, когда ветерок, то вода тебе кажется даже теплее, чем на улице. Но для тех, кто думает, что, да, это ветерочек, это освежает, то как раз ветерочек, он как раз холодный. Ветерочек охлаждает, да. Да, поэтому стоит действительно выбирать в период ветров бухты, где ветра меньше. Потому что когда сильный ветер, то это ну, создает дискомфорт. Даже вот э, на себе попробовала, э, было интересно, э, вот морские прогулки, да, вот когда люди часто тоже бывают спрашивают, там стоит ли, вот когда открытое море, там же вообще безумный ветер, и как вот, э, вот этот вот комфорт в плане погружения, ныряния, попробовала на себе, нормально. Вот действительно, даже в открытом море, э, когда плывешь, э, ну, как бы понятно, да, что ветер дует, mm -hmm. можно там во что-то закутаться, в какое-то полотенечко или там кофточку одеть, mm -hmm. но обратно же, когда ты погружаешься, неважно это с аквалангом или же это снорклинг, вода теплая, очень комфортно и не хочется вылазить, когда обратно на корабль, можно горячий чай укутаться и чувствуешь себя прекрасно. Ну, обратно, да. мне кажется, всегда уже, скажем, да, э, ну как, уже будет комфортно, уже довольный, счастливый, на Да, просто, да а так все. что также можно брать морские прогулки, и, ну, даже вот дети были, которые тоже плавали, и было комфортно. Ну, кстати, ты вот говоришь по поводу того, что э, у вас был ветеротик, да, то есть, ну, он в принципе действительно будет, да, но в зависимости... Но не может его не, не быть, быть да. Да. да. И что все-таки самая ветреная бухта в Шарм, насчитать напка получается. А у нас вот буквально неделю назад тоже вернулись, были в реальном отзыве, как раз отдыхали в напке. И вот, вот мы тоже в напку иногда отправляем. Но почему? Потому что там тоже есть хорошие отели. И все-таки выбор может стать действительно на какой-то из отелей, но с нюансами о том, что может быть ветрено. Так вот, не всегда действительно даже в напке, то есть может быть ветер. То есть вот как раз у них, наверное, ветра не было, он ушел весь квал. Ну, хотя нет, был даже, говорили, дождь. Дождик был, прогулялись, получается, в этот день вот в Египте и дождь. Даже такое можно увидеть в Африке. Вот, то есть, а потом, в общем-то, была погода хорошая. Но, опять же, касательно моря, в Напке у нас все-таки идет более, ну, скажем, до кораллов дальше. И вот я всегда поражалась этому. Здесь, где нет кораллов, то есть, да, вот это вот корка, а то есть, получается прохладно. Вот если а вот в Напке очень чувствуется, то есть, а да, это долго мелководье. Вот если ты дошел до этого, скажем, глубины, тепло. Красота. Ну, то есть, вот вообще какая-то мистика, но на самом деле так и есть. И вот как раз, вот, наверное, все-таки было далеко идти, не особо купались, но на улице, ну, где-то сколько было, я говорила? Градусов 28, и, ну, было и прохладнее, получается. Ну, вот 24-26, а, вот да, так вот. Да, да. Ну, вот это, ну, даже когда было вот 25-26 градусов, когда све вот, э, светит ярко солнце, то, ну, жарко, ну, действительно uh -huh. жарко. Ну, жара такая комфортная, то есть не, не палящее солнце, а именно нормально комфортно температура температура для людей, ну, чтобы и не перегреться сильно, и не замерзнуть. Это самое удачное время, когда можно хорошо загорать в любое время. Да, да солнышко да. хорошо. Не... Да. О, да. Можно, кстати, не переживать, кто еще любит, там, до 12, мы на Потом пляже, да, да, да. У -у -у. То есть, ну, можно целый день лежать на солнце, и ничего с тобой не случится, так как я это и делала, в принципе, вот, и как бы не сгорело ничего, Ну, кстати, если говорить о Хургаде, то у меня тоже было, получается, как раз с 1 марта получается, и ну, понятно, я знаю, что там ветрено может mm -hmm. быть, да, но опять же клиенты наши иногда и на Новый год, то есть, да, выбирать И почему? Потому что все-таки для тех, кто хочет хороший вход в море или чем-то все-таки нравятся эти отели, то э, выбирает Хургаду mm -hmm. то, что мы предупреждаем о том, что, в общем-то, там может быть ветрено, то есть, да, все-таки отели ну, не закрыты бухтами, там совсем как бы пару отелей, которые есть. Вот. Ну и что вы думаете, мы приезжаем и нас, конечно же, ну, вот, все смотрят погоду, то есть у <годно> нас было, да, получается, э, э, вывозили от одного из туроператоров на награждение турагентства и, в общем-то, что? Все посмотрели погоду, как? Ветрено, прохладно? Да, что берем? шорты, купальники, майки, ну, конечно, и то есть, и так, свежо, и ты получается, и ты, ну, как бы, в этом, даже не то, что вот свежо, а реально ветер, то есть, такое сильное, яркое солнце, выходишь на бассейн, на пляж, все загорают, получается, но при этом, действительно, вечерочек в первый день и во второй день был довольно-таки сильный, но, опять же, спасаются такие моменты бассейны с подогревом, потому что в море все-таки как-то менее, менее комфортно тогда получается, но ну, а на третий день, вот, как раз вот уже было менее ветрено и сразу уже, сразу же все пошли уже купаться, загорать, то есть успеваешь сгореть. Но я при этом, кстати, вот мне казалось, что я не так сильно сгораю, но я в эти все дни, когда ветер, кстати, наоборот, надо быть довольно-таки, мне кажется, внимательным, можно очень быстро сгореть. Особенно ты расслабляешься, вот если, ну, прохладно там, или, ну, как бы, или просто, та, да, я ж не успею, то вот лицо сразу, моментально, такой рак было, вот, но потом уже, скажу, с кремом. Поэтому, конечно, выбирать можно, то есть если очень хочется, да, но надо понимать, что не все дни могут быть, пляжными и безветренными. нужно безветренными, нужно себя скажем чем-то другим тогда занимать вот ну если полезно было нашим зрителям то конечно ставьте нам лайки мы ждем вас в новых экспертных беседах Турбанжур. Банжур ждем ваши вопросы комментарии звоните нам готовы на все ответить и всем спасибо пока пока пока пока пока, -пока.